Привет, привет, дорогие подписчики зрители! всякое разная из Китая, я вас приветствую! В общем, сегодня у нас будет вот такая коробочка на распаковочке из Китая, сайт Алиэкспресс. Посылка шла, вы не поверите, ребята! Я сам был просто в шоке, блин, 14 дней! Представляете, за 14 дней посылка уже у меня, и, как видите, снова опять этот, этот экспресс-почтой отправлена какой-то. Это уже третья посылка подряд ко мне приходит, и вот такой почтой, которая очень быстро идет, я, мне прям нравится это почта их китайская, похоже а, в общем, посыл, посылка шла 14 дней заплатил я за нее 24 доллара это на рубли, если сейчас 1344, по-моему вот. но оценили ее в 10 долларов чтобы платить меньше налогу китайцам. Вот. ну давайте скроем, посмотрим ну, конечно, по названию вы поняли, что здесь находится, должен находиться видеорегистратор. Вот, такой я уже заказывал, но я не успел его, то есть, как бы я его попробовал, что он все работает, все хорошо. Вот, и я заказывал другу на подарок, а он, в общем, подарил другу. Вот, и друг им пользуется, все работает, все отлично, ну, в общем, ему очень нравится, поэтому я заказал тоже себе такой же опять у этого же продавца продавец классные ребята серьезно говорю может конечно вы где-то найдете дешевле я не спорю вот но я второй раз у этого продавца заказываю первый раз то же самое все быстро пришло все хорошо упаковано в принципе как видите ничего особенного но все же Хорошая картонная упаковка. То есть, если бы он его просто упаковал в полиэтиленовый пакет, это было бы гораздо хуже. А вот в таких упаковках самая надежная, мне кажется, упаковка, которая сохранит ваш ваш заказ в целостности. Вот, Поэтому продавец нормальный. Ссылочка будет на него под видео. Если все еще думаете приобретать или нет, то вот вам мой совет. Можно брать. Тем более, сейчас очень много подделок на них, вот именно на эти камеры. Вот модели GS8000L, Full HD, в общем, G-сенсор имеется. Кто не знает, я сейчас объясню. G-сенсор, то есть при столкновении, при ДТП да, каком-то происходит удар, да, поступает какая-то вибрация на регистратор. Срабатывает вот именно этот G-сенсор и блокирует самый последний файл, то есть последняя запись, которая была на этом регистраторе перед ударом. Это очень полезно, так как, то есть, ну, если какой то ДТП может случиться, да, регистратор просто тупо не выключится, вам будет не до этого. Вот, и будет дальше идти циклическая запись, и у вас может быть нечаянно удалена. То есть, как знаете, регистратор, он пишет, удаляя последние файлы, и короче вот так обновление идет по кругу и тем самым вы можете потерять ту самую инф ценную информацию которая вам понадобится в мало ли чтобы доказать свою правоту или наоборот что то там Вот, поэтому вот этот сенсор очень полезная вещь так ну давайте приступим к распаковке вот видим у нас сам регистратор в общем он мне очень понравился он такой компактненький маленький и довольно большой дисплей но плюс этого дисплея в том, что э, вот вы включили, да, сели в машину, включили, завелись, то есть э, включается регистратор и через какое-то время вы начинаете ехать, да, происходит там э, запись автоматическая, есть сенсор движения, то есть если движения никакого нет, он выключает запись, если какое-то движение мимо камеры прошло, он автоматически включает запись, вот. Но через какое-то время экран гаснет и он вас не отвлекает никак от движения, в общем. Регистратор полностью все работает, все пишет, но экран не горит. Вот. Дабы, чтобы его включить потом при движении, там вы вдруг захотите что-то посмотреть, просто нажимаете на любую из боковых кнопок, вот, которая находится, ну если смотреть спереди, да, с лицевой стороны его, вот, то с правой стороны. Если смотреть на него, как он будет повешен да в машине вот если левая рука машина то с левой стороны то есть очень удобно на любую кнопку нажали у вас включается дисплей и вы видите что у вас там происходит запись идет или что-то там еще в общем вот регистратор имеется по комплектации сейчас мы глянем так но ну, инструкция инструкция также присутствует русский язык ну по крайней мере на той на том регистраторе был русский язык идет питание от прикуривателя Сейчас мы даже все проверим. Вот, есть такой прикуриватель. Кабель USB-шный. Ну, для подключения, не знаю, там, компьютера можно, да? Вот. И идет вот такая присосочка. Мне понравилась присоска тоже. Она компактная. Вот. И есть функция поворота. То есть вы сможете поворачивать камеру при каком-то необходимом случае. То есть вот так она вешается. И если вам что-то вдруг надо будет снять сбоку, да, вы всегда можете повернуть вот так регистратор в сторону или вообще на себя перевернуть удобное крепление, такое функциональное и небольшое, то есть оно клеится практически, я вот, когда тестировал, клеил его за зеркало и он вообще мне не мешал то есть никак не мешал обзору обзору лобового стекла ну давайте включим, посмотрим что он вообще, работает там, нет так батарейка похоже севшая Потому что не реагирует вообще Но давайте сейчас воткнем Воткнем, у меня есть вот такая вот Приблуда Специальная для проверки Таких вещей я заказывал тоже из Китая Вот, значит Вставляем сюда В розетку Так, все у нас загорелся И вставляем непосредственно в сам регистратор Так, красная лампочка загорелась, как видим Сейчас чуть-чуть приближу вам чтобы было так интересно. Так, красная лампочка загорелась. Давайте еще раз попробую включить. Так, включился. Но карты. Ну, понятно, что ноу карты. Карты нету пока. Здесь микро SD стоит. По-моему, до 32 гигабайт можно вставлять. Так, смотрим меню. Сейчас посмотрим э, на русский язык. Выставить. Чтобы выставить, нажимаете на кнопку меню один раз. И еще раз нажимаем второй раз. Как видите, здесь есть э, настройки записи и э, настройки самого регистратора. Вот. В общем, смотрим дату, автоматическое выключение, g э, вот language. Берем language. Так, нет, сейчас. <систит> сейчас language. Вот, на language и на мод. Нет. Так, какую же кнопку туда? Вот это. А, вот, в общем, кнопка REG. Она же и как кнопка ОК OK получается. И смотрим. Английский, французский, испанский. Так, русский. Вот, русский. И опять на кнопку РЭК. ОК. OK. Все. Теперь у нас полностью на русском языке сам регистратор. Смотрим на частота. Частота. Это у нас Герц. 60-50. Выбираем стандартный телевизор. Поворот. изображения Форматирование. И по умолчанию все настройки. В общем, как видите, меню такое практично ну, нормально много всяких настроек режим изображения то есть можно выбрать изображение вот 1080 Full hd можно вы, выбрать 1080 p r то есть 720 20R и vidya и qj в общем такие вот настройки что еще тут есть у нас экспозиция баланс и подавление вибрации вот тоже одна из неплохих функций, сейчас мы ее кстати, в... а она включена, включена, то есть у вас будет, в общем, более плавная запись, не будет скачков и рывков, циклическая запись, это у нас выбор, выбор времени, через какой промежуток будет обновляться ролик, вот, то есть, к примеру, вот стоит 3 минуты, можно выставить на пять минут, можно на 10, то есть, это какого какой отрезок времени будет у вас идти запись определенного ролика вот потому что я же говорю она снимает определенными отрывками и сохраняет на карту памяти вот так. отрывки отрывки отрывки записывать записывать записывать но постоянно если движений вот. и вы можете выбрать 3 минуты но ну, я в среднем ставлю 5 минут то есть по 5 минут пишет ролики потом сохраняется и, ну и дальше идет запись вот есть такая окей так, распознавание движения, как я говорил, есть функция. Вот включим ее. То есть при каком-то движении происходит включение записи автоматически. Звук, звук включен, можете отключить звук, чтобы запись звука не шла. Штамп времени это включаете, чтобы на видео у вас отображалась запись даты и времени, когда все. Все это было записано. Ну, в общем-то, как... сейчас отдалюсь. В общем-то запись, в принципе, я на тот тот проверял, очень даже четкая, даже на этом экране, да, экран, я уже говорил, не маленький, даже на этом экране видно, что, э, сейчас, фокусируемся, то есть, как видите, довольно четкое и такое качественное изображение, как бы, поэтому, видите, вот, хорошо, хорошо снимает, и также и записывает, и звук очень хорошо записывает, мне это тоже очень понравилось. Вот, многие пишут, зачем звук писать. Я объясняю для того, чтобы а, даже если ГИБДД там что-то вам будет рассказывать такое неправильно, вы всегда сможете предоставить какие-то доказательства в свою пользу и тем самым помочь самому себе. Только так. Так, по самому регистратору имеется ну, вход UCB. А дырочка вот этот, Сейчас поближе еще раз вам сделаю. Вот, имеется отверстие, резет. То есть это сброс, как если вдруг что-то заглючило, вы туда нажмете, там иголочкой или зубочисточкой у вас сброс произойдет, все на заводские настройки. Выход HDMI, то есть можно непосредственно подключать там, к телевизору или к любому какому-то устройству. Вот. И есть видео через вот такой джек, да, я не знаю, тут не 3,5, какой-то поменьше идет, тоненький. Так, ну здесь кнопки меню, там все дела, здесь... Включение-выключение, кнопка записи принудительная. то есть если вы что-то, движения никакого нету, да, вы где-то стоите, но вы что-то интересное увидели перед собой в машине, записать этот момент, к примеру, там, я не знаю, но бывают такие ситуации, там, кто кошка залезет на капот или что-то там, какие-то, какая-то жизненная ситуация перед вами, вы просто нажимаете на кнопку REC, ну сейчас карты нету, а без карты он, конечно, не пишет, нажимаете на кнопку REC и пошла запись автоматически. То есть принудительное отключение такое. На лицевой панели мы видим микрофон, отверстие для микрофона, отверстие для динамика. Здесь установлен динамик, то есть есть возможность просматривать непосредственно на самом видеорегистраторе, снятое видео. Вот. И имеются 4 инфракрасных лампочки, 4 штучки инфракрасные, которые не мешают езде ночью, но довольно-таки нормально освещают. Вот. Но это все мы будем тестировать. Теперь он у меня в руках. И обязательно я сделаю обзорчик. Поснимаю, посмотрю, как все пишет ночью, днем. В общем, покажу вам, как в машине будет все установлено. И надеюсь, вам это будет интересно. Вот, Ну, ребятки, на этом, на этом все. Вот так выключается. Мерседес нарисован. Все дела. Так, сейчас отдалимся. В общем, все пришло, все хорошо и знакомые меня уже интересуются тоже такими регистраторами я им сказал, что в принципе брать можно все работает вот уже такое долгое время, уже месяца два, наверное все без проблем претензий нету к этому регистратору, поэтому, ребятки ссылочки, ссылочку оставлю на регистратор под видео повторюсь, что брал второй раз пришло за 14 дней вообще это просто шок для меня и цена 24 доллара, ну на момент, сейчас вот я заглядывал, сейчас он стоит 24 доллара, то есть 1300 рублей он на рубли стоит. Вот, ну не знаю, у нас таких не купишь, по Full HD, за грубо полторы тысячи рублей у меня в городе не найти просто, поэтому я заказываю с Китая. Ну все, ребят, и спасибо вам за просмотры, спасибо за лайки. Если не подписались еще, подписывайтесь. Ссылочки под видео на группу нашу ВКонтакте тоже будут ссылочки под видео. Вступайте в группу, подписывайтесь на канал. Здоровья вам, удачи, пока-пока.